Господа, вы все знаете, что наша компания не очень однозначно относится к инвестициям в Дубае. И мы часто говорим, что покупая стройку, не факт, что вы на ней заработаете. Нужно очень детально выбирать объекты в Дубае для того, чтобы действительно заработать, просто на купить и продать. И так в основном действительно происходит, нужно выбирать объекты. Но сегодня мы находимся в действительно интересном месте и хотим рассказать вам про действительно интересные условия, которые вы можете реализовать именно с точки зрения зарплаты. Это прям конкретный инвест. Это не какая-то сдача в аренду, это прям купить и потом... Потом перепродать и здесь мы находимся именно на месте где вы можете именно стать инвестором проинвестировать в застройщика а потом знаешь застройщик через полгода объявит официальный старт продаж и они со своим отделом продаж значит будет реализовывать площади в которые вы проинвестировали это такая небольшая предварительная информация. Сейчас вот Артем расскажет вообще, где мы находимся. Это район GVC. Это район GVC, один из самых популярных районов, спальный район, который находится рядом с Аджаном, районом GVT, Спортсити и Моторсити. Вон Дубай Марина. Да, вон там Дубай Марина, до нее здесь ехать. Но смотрите, я живу сам вот в Спортсити, это вот прям вот, вот через дорогу. То есть я еду за 18 минут вечером. То есть давайте возьмем обычные средние часы, то есть до Дубай Марина 20 минут. 20-22 минуты, до даунтауна 22-25 минут, это уже все проверено, потому что у нас офис бизнес-бэя, мы здесь все объездили, это комфортный район для жизни, потому что здесь парки-скверы, ритейл, торговый центр, circle мол то есть здесь, в принципе, все есть, uh -huh. и среди русского язычного населения он пользуется спросом. На самом деле инфраструктура действительно хорошая и удобное место для того, чтобы добираться куда угодно. И мы на самом деле не просто так стоим на этом месте, потому что здесь через полтора года будет построен дом на 18 этажей, в котором вам на сегодняшний день предлагается проинвестировать стройку, причем не купить готовые юниты там для себя в дальнейшем там, или так далее. Вы, конечно, можете купить целый этаж, можете купить чуть-чуть а, поменьше. И самое интересное, что дом наполнен ликвидными лотами. 160 студий, 60 однокомнатных квартир и всего лишь 2 двухкомнатные квартиры. То есть это супер инвест, супер интересное предложение. И если говорить о, об условиях, которые нам на сегодняшний день предлагают, то есть мы входим с вами по цене 850 дирхам за один сквартфут. А если взять вот здесь все вот то, что вокруг строится, точнее уже готово, то это 1000 1100 дирхам, 1000, 1100 дирхам за сквартфут. Да. При этом, смотрите, какая интересная история. То есть мы на сегодняшний день инвестируем в застройщика здесь. Мы, опять же, не покупаем готовые лоты. То есть мы загоняем деньги... Нам выделяют площадь, То есть мы покупаем квадратные метры Эти квадратные метры состоят из студий да. Эти скверфуты состоят из студий Из однокомнатных То есть мы это все прописываем Какое количество студий грубо говоря, будет входить к нам В этот инвестиционный пакет И дальше отдел продаж на ланче Или мы например мы с вами самостоятельно Это реализуем ну, в отдел продаж нам это все активно помогает сделать. При этом стоимость инвестиций, именно пороговая стоимость выхода, минимальная, прописывается в договоре. Да, то есть тут у вас придет, получается, инвестиционный договор, и в котором прописывается, во-первых, сумма продажи, конечная, итоговая. Можно назвать там 1000, square food, 1100, ну, чтобы подстраховаться, потому что если мы пропишем, допустим, 950, а рынок вырастет там на 30-40% и скверфуд будет стоить 1400, то вам выдадут 950 э -э дирхам за скверфуд. Но это можно обойти, то есть там вариативный договор и, грубо говоря, можно из него выйти и сказать, я буду продавать самостоятельно. Uh -huh. То есть в этом плане, короче, здесь все безопасно. Я понимаю, что сейчас будет достаточно сложно это все на слух воспринимать. Если интересно, позвоните, мы вам все более подробно расскажем. Но сам факт что вы покупаете здесь именно инвестиционный пакет, который в дальнейшем застройщик помогает вам реализовать на ланч? То есть вы именно, даже это не предстарт продаж, это именно инвестиционный вход. Очень много, если вы знаете новостроек в России, очень много вообще, в принципе, Сочи. новостроек по миру строятся именно по такой системе. Только этими инвесторами выступают крупные банки, крупные инвестиционные холдинги и так далее. Здесь же просто вам дается возможность зайти туда самостоятельно. Почему так происходит? Тут никто на самом деле ничего не скрывает. Застройщику просто нужны деньги для того, чтобы это все построить. Них, ну, в Дубае есть такая история, что очень много денег хранятся на искровых счетах И застройщик не может их выдергать для того, чтобы реализовывать дальнейшие свои проекты. Поэтому Надо они. Выкупать ну, землю, выкупать Это там, и, и так далее. Объекты. То есть э, получает разрешение на строительство. И то есть сейчас просто ребятам нужны свободные деньги, не на эскроу-счетах, которые они будут реализовывать свои проекты дальше, на которые деньги. Поэтому вот такая система просто рождается, и они привлекают инвесторов со стороны. Стройка будет находиться здесь, 18 этажей. В строке будет, значит, бассейн, Инфинити, зал, кинотеатр, э, ну, естественно, парковки и так далее все это будет, пожалуйста, здесь... Ну, вся вот инфраструктура Дубая, именно вся инфраструктура новостроек, она вся здесь будет присуща. И при этом, еще раз, действительно, район сам по себе хороший. То есть он спальный, он не сказать, что прям туристически здесь не ходят толпы туристов. Это конкретно, если, например, вы хотите купить этаж и потом в дальнейшем его сдавать, тоже хорошая история, потому что у вас в одном месте сосредоточены все ваши лоты и вы их в дальнейшем Надо потом сказать, просто реализуете. Да, что не обязательно, что вот, допустим, вы проинвестировали сумму там 3 миллиона, на дирхам 5-10 вы купили определенное количество скверфутов наступает лаунч вы говорите я хочу продать вот давайте я хочу продать вот на половину да то есть я хочу половину выйти а половину оставить себе то есть у вас будет перерасчет вы оставите себе часть лотов дождетесь когда будет спи то есть вы получите акут дождетесь окончания строительства и можете сдавать пожалуйста ну, в аренду то есть у вас капитализируется сам юнит да то есть корректируется цена и также вы будете уже зарабатывать арендой. А часть вы просто ну продадите можно все оставить да под аренду ну то есть вы передумали вот вы купили а, дешевый скверфуд и вы так подумали посчитали что доходность допустим по рынку кто покупает на лаунче обычные да там покупатели а, розничные у них там доходность 7 процентов а у вас там она 9 10 процентов годовых с арендой и для вас как бы это приемлемо поэтому оставляйте сдаете вот так. И вы в этом видео не увидите каких-то конкретных рендеров, вы не узнаете, кто застройщик, потому что это информация, которая может разглашаться только лично. Ну, такие правила. То есть мы здесь ничего не можем сделать. Я бы с удовольствием вам рассказал бы и показал бы макет, потому что он в предварительном виде есть, но мы не можем делать открытый маркетинг, и это ну, правило Дубая. То есть мы ничего с этим не можем сделать, хотя, конечно, информацией мы обладаем. А, еще раз, стройка, значит, будет находиться вот на этом пятачке, вот на этом пустыре. Построен будет дом в октябре 20... Короче, в Нет, последнем стар, квартале 24 -го года. А старт, значит, будет в октябре, октябре да. этого года. И, соответственно, сейчас вы можете зайти сюда по самой, по сути, минимальной цене, ну, да, которая на сегодняшний день ну, есть районы International City, получается. Ну, кто, может, знает Дубаю, сразу поймет, как, в чем сразу фишка. Короче, вам здесь дают возможность зайти по минимальной цене в перспективный проект, на этом просто заработать и вот как вы любите ничего не делая, получить деньги. Да. При этом вы в дальнейшем можете эксплуатировать свою недвижимость с точки зрения аренды, можете даже себе оставить, если хочется. Минимальный порог входа на самом деле не сильно большой 3 миллиона дирхам. 3 миллиона дирхам это на сегодняшний дорога. день в рублях это 66 миллионов рублей ну или где-то там в районе 800 тысяч долларов, долларов да. плюс-минус ну короче переведите просто 3 миллиона дирхам это минимальная цена можно больше можно и 5 можно и 10 а сумма в принципе не будет как-то сильно варьироваться то есть вы можете и пол здания купить она правда мы... не осталось уже но Нет, тем не менее ими... да, там уже мы сейчас пока были просто как раз на переговорах там человек поехал... человек просто перед нами три этажа только что вот забрал да. поэтому вы тоже можете здесь купить. Понимаю, что отсюда как бы будет все не очень интересно, понятно, но для тех, кто профессионально занимается инвестициями, тех людей, которых мы привлекали в Сочи по такой же истории, они прекрасно понимают, сколько на этом реально можно зарабатывать, потому что в Сочи сделали x2, x3 на такой теме. Да, ну важно сказать, что без рассрочек. Просто сейчас люди подумают, что тут также поймут план какой-то есть. там. Полный кэш, да. Л Нет. Либо перевод, либо кэш, да. То есть Это не так, что типа, вот вам сейчас поймут план, что вот у трех миллионов, но вы сейчас можете Внести 500 тысяч дирхам, а остальные там Потом, до, да, нет До старта, нет, такого не Сразу получится. приносите деньги, либо делаете перевод Все это делается на официальный расчетный счет застройщика То есть Все, короче, в открытую Ну, вот тема такая Короче, господа, предварительная информация такая Хотите более подробностей, пожалуйста, ссылки указаны внизу, пишите, звоните. Все абсолютно расскажем, поделимся той информацией, которую не можем поделиться в видео. Расчеты и так далее, то есть всю инфу вам дадим. От вас просто нужный интерес, ссылки указаны внизу в описании. Welcome. Пока.